Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей, Я к ногам твоим брошу весь свет, ничего не жалея тебе, На руках я тебя отнесу, Колтарю нашей вечной любви. Я тебя у других украду, Там нет места твоей красоте.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 Все, что хочешь ты, все для тебя Я в глазах твоих тихо тону Я изгубнил священный нектар Твои плечи дрожат от тепла Как же ты для меня дорога Плечи белые тихо дрожат. Пальцы нежные ищут плоды Ты сыграешь что-нибудь для души о великой и вечной любви в белом платье ты пены нежней Ты как белая птица в цветах Боже мой, как я счастлив тебе Как Ты моя навсегда, навсегда Я куплю тебе новую жизнь Все к ногам твоим брошу сполна Моей жизни ты будешь одна, ты, любовь моя, вечно живая. Ну, постарался спеть, короче, ее. <связывая> <связывая> <связывая> Хорошо, хоть в словах не запутался, прочитал все нормально. Все, если кому понравится, ставьте, ставьте. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что досмотрели до конца от души.